Я уже совсем большая и умею хорошо Я в логические связи между яхтой и грошом Арифметику учила, два плюс два могу сложить Только мне не разрешают путь и говорит, стало с бабушкой плохо со слов Пидорас. С потолка бежала громко на латыни про Донбас. Строго мать сказала папин Приговор держа в руке Что такого выражения нету в русском языке Я у телека сидела А потом пошла гулять Стали оба этих дела Только больше убеждать Вижу ясно, Путин но лишь пробую сказать Сразу пиксели цензуры Рот спешат мне закрывать Вдруг влетел мон запретом Но не только лишь болтать А считать, что Путин Да и в принципе считать Пока били, я решила мелу Брата попрошу И по всей стене Кремля Путин не пидор напишу Пока били, я решила мелу по всей стене Кремля Путин не пидор напишу